всем привет вы на канале как заработать в интернете давайте немного поговорим о элемент 5 я сейчас здесь закажу выплату лично свою выплату уже много видеоролика вышло на моем канале это ювелирный бизнес для всех и давайте я вам сейчас покажу какой здесь трафик в этой финансовой пирамиде смотрите она стартовала вот в августе это по веб ну данному проекту буквально три ну, месяца И вот здесь за октябрь получается за ноябрь еще нет трафика 41 тысяча посещают данный сайт И здесь вот на первом месте как оказывается Германия Потом идет Украина, Россия, Франция и США здесь компания сейчас дает 20 долларов за регистрацию всем новичкам. И с 20 долларов вы можете поднять получается там 52 доллара. Ну, об этом все. Вы можете сами перейти, зарегистрироваться, попробовать, ознакомиться. Я в данный проект, в данную компанию зашел, чтобы получить подарок. Все я выкладывал в своем телеграм канале Кому интересно можете перейти и поискать Я здесь получил кольцо Само кольцо оно серебряное Камень я таки не проверил Потому что это нужно ехать в большой город Дальше я получил блокнот Здесь ручку Дветочные ручки Ну и все ну, Кольцо мне вот понравилось Я его подарил, сделал человеку приятно Кому также все это интересно, ну переходите, ознакомьтесь. Здесь постоянно проводятся розыгрыши в чатах. Вот если вы перейдете вот в чат, вот сюда Здесь проводятся розыгрыши. Вот здесь. Вот кто-то здесь выиграл, победители. Ну и так далее. В этом проекте вот они проводят презентации. И вот недавно была презентация в Польше. Я ее смотрел. Там была презентация как на русском, так и на польском. Ну и дальше, вот она будет идти по вот городам. Все вот есть на канале, можете посмотреть. Здесь трафик будет, и при том здесь администрация, как говорят, от B2B Jewelry. А b 2 если вы знаете что это за компания, была она работала два года чуть больше я туда зашел спустя полгода и я в ней заработал но не факт что это это тоже вот, э, финансовая пирамида проект компания то как называют она отработает также два года ну я сюда вот инвестировал э, 101 доллар под вот, э, мои покупки я инвестировал сто один доллар поставил выплату раз в месяц у меня получается 18 долларов но ну, здесь у меня я немного здесь неправильно сделал. Я здесь инвестировал. Получается окупаемость у меня полгода. Но если вы захотите здесь инвестировать, нажимаете. Вот купить. Я выбрал здесь диамант. А нужно было выбрать мусуанит. Вот выбираем мусуанит. Выплату раз в месяц. И вот здесь выплата с баланса. Да? в год, в месяц ну, вы выбираете здесь и нажимаете оплатить с баланса оплатить вот оплата с баланса в год да, в месяц вот это выбираете месяц и здесь раз в месяц будете получать выплату и получается окупаемость чуть более трех месяцев давайте сейчас закажем выплату на балансе у меня сколько здесь 26 долларов, нажимаю здесь вывод, минимальный вывод здесь 10 долларов на ТРЦ 20 ТЕЗЕР. Итак, максимальную сумму 26 долларов, И нажимаем здесь подтвердить. Итак, запрос на вывод средств успешный, выплаты. Итак, вот здесь минус 26 долларов, перехожу на электронную почту. Вот Binance, 52 минуты назад, 26 USDT у меня на кошельке. Я думаю, не стоит открывать кошелек, так как выплата ну, там есть. Вот она. Элемент 5 платят, Кому интересен данный проект, ссылку я оставлю в описании. Всем желаю хорошего дня. И всем пока.